рецепт с секретом только для моих подписчиков я вас прошу не показывайте этот рецепт никому тихо смотрим и запоминаем этим рецептом мы немного введем заблуждение наших гостей на новый год пусть это останется нашей с вами маленькой тайной гостям же все равно пицца это или брускетта главное что не бутерброд сегодня я вам покажу как прикольно можно приготовить пиццу, из которой мы потом сделаем брускеты. видели как я пиццу из лаваша готовил? вот приблизительно так же я приготовлю сегодня только французского багета вы только посмотрите какое поле возможностей у вас открывается в дальнейшем составом можете экспериментировать я лишь покажу пример. Во-первых, длина этого багета может не поместиться в духовке. Смело можно разрезать на две части. Готовим смесь с йогурта и кетчупа. Приблизительно две части йогурта и одна часть кетчупа. Батон сразу можно выкладывать на противень, накрытый пергаментной бумагой. Теперь багеты хорошо нужно смазать нашим соусом. Все, пока отставляем, пусть пропитывается. Подготовим остальные продукты. Помидоры, отварную куриную грудку, любимый сыр и специи я буду использовать орегано. Также мне понадобится базилик и петрушка. И очень важный ингредиент грибы. Из грибов предварительно нужно выдавить влагу. Как это делается мои подписчики давние уже знают. Я уже несколько раз об этом рассказывал. Сегодня расскажу новым подписчикам. Берем грибы, разогреваем хорошо сковородку. Прям очень хорошо. Высыпаем грибы. Добавляем кипяченой воды, буквально там полстакана. Накрываем крышкой и 5 минут ждем. Потому что грибы я хочу использовать целые. Далее делаем простую процедуру. Просто сливаем через сито воду. Все, грибочки готовы. Куриное филе. Разбираем его по волокнам. Это делать удобно вилкой. Должно получиться вот так. Пока мы все подготавливали, багеты уже пропитались. и Их можно еще раз смазать очень хорошо. И обязательно смазывайте по кромке и э, по разрезам. Чтобы хлеб не горел в духовке. Теперь орегано. Я, кстати, не солил ни один ингредиент. Поэтому... Чуть-чуть подсолю. Далее курица. Обильно посыпаем разрезанные пополам помидорчики. Учтите, сразу рассчитывайте, что вы будете разрезать эту так называемую пиццу на брускеты, чтобы не портить внешний вид помидор, например. Ложите их так, чтобы потом вы могли аккуратненько между ними разрезать багеты. Теперь грибы. Тоже из расчета, что будете разрезать. Видите, какие они маленькие стали. Мне бы не хотелось портить форму помидоров и грибочков. Теперь базилик и листья мы измельчать не будем Мы вот прям красиво положим их целиком Причем я разделю На один багет я положу петрушку А на второй я положу базилик Выбираем самые самые красивые листики Ту же процедуру повторяем с петрушкой Посыпаемся тертым сыром Все собрали, разгоняем духовку до 200 градусов и ехать думаю будем минут 15-20 будет отлично Готово! Маленький тюнинг Бекон зарумянили хорошо. Он такой аж немножко подсох, ножницами разрезали и добавили. Ну это такой мужская брускетта получается. Ну. Ну, собственно, вот таким способом можно немножко перехитрить своих гостей. Это получается вкусно, это получается красиво. Ну, а фантазировать можно все, что угодно. И по колбасам проехаться, и по ветчинам, и прошутто. Фантазируйте и подписывайтесь на мой канал.